Три религии — это иудаизм, христианство и ислам. Они все три, скажем так, религии авраамической традиции, основополагающие такие вот положения по принципам добра и зла. Они везде одинаковы. Все мы говорим, что нельзя обманывать, нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать. Вот. То есть верующий человек именно такой вот э, авраамической традиции. Мы друг друга понимаем практически без слов. Вот если, например, будет со мной рядом сидеть какой-нибудь ортодоксальный иудей или ортодоксальный христианин, то, в принципе, нам не нужно лишних слов, чтобы понимать, о чем идет речь. Но вот э, на моей практике было очень... Много случаев, когда вот еду буквально вот в машине, там попутчик попадается, он лишь называет себя приверженцем какой-то веры, либо настоящий атеист. Когда речь заходит о каких-то вот вещах, о взаимоотношениях, например, там, с супругой или там, с детьми, любой верующий, представитель авраамической традиции, то есть для нас нет этих вопросов. А вот он сидит и там ломает голову, там, как быть, что делать что происходит. Вот и потом мы даже элементарные вещи вот, начинаешь ему объяснять, что ну, вообще-то, товарищ, вот, нельзя же обманывать. Как так нельзя обманывать? У него вот, выражение лица так то ну, ну, ну нельзя. Это у нас вот вообще-то вот такие вот вещи, э, как э, вот эти вот маркеры, скажем так, э, мораль, они у нас заложены на генном уровне. Когда Всевышний создал души людей, души первонаперво сказали, что мы в тебя уверовали. То есть в основе каждой души лежит уже частица веры. И лишь потом, когда человек уже как-то родится, потом вырастает, он либо культивирует себе эту веру, либо ее старается убить, что ли, убить или не обращать на нее внимания, а потом в итоге это все атрофируется. Вот, и вот приходится людям такие вот элементарные вещи объяснять. Вот нельзя же, например, вот прелюбодействовать, нельзя вот предавать, нельзя. Вот прелюбодеяние — это фактически... Это как предательство в отношении самого такого вот э, близкого тебе человека. Во. И человек сидит, хлопает глазами, не понимает, о чем речь. Потому что э, вот мир, модель мира, в котором мы в данный момент э, живем, он изначально нивелирует вот эти вот понятия, как совесть, как э, какие-то вот нравственные вещи. Э, есть всего лишь рынок, есть всего лишь капитал, есть... Э, есть такая вот позиция, кто богаче, тот и прав, там, кто сильнее, тот и прав. Но так, конечно, мы все в итоге, если вот все мы будем исходить вот из этих вот либеральных понятий, то нас ждет то же самое, что во что сегодня превращается Западный мир, то есть фактически там человечество коренное население, скажем так, вот Западной Европы, Северной Америки, оно просто вырождается. Это мне было бы проще, будучи вот верующим мусульманином, если бы, э, ну скажем, вот, ну понятное дело, если вот мусульмане там практикуют ислам, да, вот если бы у меня соседи там, вот, э, скажем, там знакомые, вот, все практикующие были бы, мне было бы более, скажем так, комфортно, что ли, вот, чувствовать вот в этой среде. Если бы, например, русские, да, русские были бы практикующими христианами, практикующими не то, что вот, там, как родился русским и его там автоматически назвали христианином. Нет, именно практикующим, который вот знает, что нельзя вот это, вот это, вот это, вот это делать, а вот это, вот это, вот это, вот это можно делать. Если бы русские были бы практикующими христианами, мне было бы гораздо комфортнее чувствовать вот в этой среди себя. Почему? Потому что, опять же, я повторяюсь, я вот, я бы их понимал без слов, они бы меня тоже понимали без слов. Если бы э, евреи были бы практикующими, ортодоксальными э, иудеями, э, не просто вот э, я вот родился евреем, да, вот, и я вот э, изначально вот, я такой вот э, иудей, нет, а именно вот, который понимает, что нельзя делать Нельзя убивать, нельзя обманывать, нельзя мошенничать. И вот они это вот практиковали бы, вот в этой среде мне тоже было бы гораздо комфортней. И вот, вот эту вот мысль хотел донести. Но что касается вот там различий уже, естественно, различия есть. Конечно же, они есть. То есть это вот всем известная доктрина, так, три единства Бога, да, вот то, что есть у христиан, это отвергается в исламе. И, кстати, это же отвергается у иудей. То есть, конечно же, различием в принципах, что лед, вот единобожие, мы все, да, мы все говорим, что мы приверженцы единобожие, и иудеи, и христиане, и мусульмане. Но, тем не менее, единобожие у каждой вот из этих вот ветвей, оно немножко вот свое. Поэтому развитие, конечно же, есть. Я вот в Москве вот одно время пожил. Там мусульман, особенно в последнее время, стало очень много. Но дело в том, что Москва для меня совершенно как бы чужая среда. По идее, никогда и не было. Тут только проездом было. Но я четко знаю, что я, если, вот к, например, к таджику там или к я подойду, и элементарно попрошу его, там вот, оставлю я ему там какую-то свою вещь, скажу, вот брат, пусть у тебя полежит, я вот съезжу туда-то, туда-то, туда-то, потом приеду заберу. Я э, буду уверен на, на, ну, процентов может быть там на 90, на 90, что, скорее всего, он сбережет мои вещи и что я элементарно приеду, заберу и все будет нормально. Но 10 процентов все-таки я не буду уверен из-за чего, потому что все-таки я реалист, я понимаю, что наше время, оно испортило многих, в том числе и мусульман, мошенники тоже встречаются. Я буду понимать их образ мышления, я буду понимать их ценности. И они в тот же момент, вот эти вот ребята, к которым я бы обратился, тоже прекрасно знают, что я им доверяю, я им доверяю. И они знают еще цену ответственности за, за предметы, которые, если бы я доверил, и они бы меня обманули. То есть там очень серьезный такой вот спрос будет. Это уже вопросы вероубеждения, конечно же. Я не буду уже вдаваться. Ну да, Но нам... просто, просто то, что вот мы понимаем друг друга без слов, я сказал, он сделал, он сказал, я сделал, это значительно облегчает вот наше общение. Я уверен, я просто не знаю, и не же, вот, ну, там в крестьянстве, в иудаизме, но, наверное, что-то похожее есть в этих религиях тоже.